Дорогие, я рада вас приветствовать на нашей очередной встрече, которая проходит под рубрикой «Кэшер вместе». Те, кто с нами уже давно, знают, что мы проводим такие встречи, объединяя женщин из разных регионов России на наших вебинарах. Те, кто только впервые присоединился к нашим встречам, очень приятно вас тоже видеть, познакомиться с вами – и мы рады, что от встречи в встрече расширяется круг участников наших мероприятий, потому что Кэшер вместе это объединяющее звено, это возможность нам вместе поговорить о насущном актуальном. И наш сегодняшний вебинар Кэшер вместе посвящен теме красоты здоровья женской груди. Я очень рада, что мы сегодня собрались на этой встрече из разных уголков и э, говорить мы будем насущном, о здоровье, о том, как мы можем повлиять на сохранение нашего настроения, нашего здоровья, и, а, нашего окружающего самочувствия и нашего самочувствия личного. И перед наша сегодняшняя встреча будет а, являться таким результатом синергии объединения различных программ проекта Кэшер. Это программа женское здоровье, это программа регионального развития Программа женского еврейского лидерства и вести сегодняшнюю встречу будет наша команда которая ведет обычно вот эти вот встречи кэшер вместе и сегодня тоже вместе с вами построит вот этот вот разговор об объединении наших усилий для изменения мира к лучшему я марина константинова руководитель программы женское здоровье проекта кэшер девочки мои подруги представьтесь пожалуйста Наши соведущие мои. Леночка. Молчат, давайте я. Микрофон. Я, да, Леночка, давай, да. Я Елена Красильщик из города Кострома. Я руководитель лидерской программы проекта Кешер. Спасибо, Леночка. Моторная, я в Волгограде живу. Я региональный представитель проекта Кешер в России. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Юлия Иршова, я тоже региональный представитель проекта «Кешер» и живу в Курске. Спасибо большое. Вот такой сегодня дружной командой мы будем вести нашу сегодняшнюю встречу. И для нас очень важно, как вы видели в анонсе, сегодня не только рассказать о том, что делается в городах проекта, потому что сегодня нашими героями, нашими героинями вот этой встречи будут города, в которых реализуются проекты женско-еврейское лидерство с акцентом на женское здоровье. Но для нас важно, чтобы все наши участники, которые сегодня с нами вместе, подчеркнули что-то лично для себя, а также для развития своих общин, своих женских групп для продвижения идеи позитивного изменения мира. Если вы видели анонс, то вы знаете, какие города у нас сегодня герои нашей встречи. Если нет, я сейчас еще раз перечислю. Это города Брянск, Луга, Рязань, Ульяновск. Те регионы, которые выиграли проект женских лидерских проектов мы предложили вот такой проект, это победительница проектов, проекта в которых была поднята тема сохранения здоровья женщин. Эти проекты поддержаны РЭКом, и они реализуются уже несколько месяцев. И нам очень хотелось бы, чтобы сегодня в тот момент, когда мы говорим больше о здоровье с точки зрения сохранения здоровья груди, мы коснулись вот этого направления, направление женского здоровья, это целый комплекс, и в каждом городе именно этот комплекс рассматривается при подготовке и проведении мероприятий. Мы хотим, чтобы лидеры этих проектов сказали несколько слов о том, что же у них произошло в проектах вот за время их реализации. И я решила... Демократично по алфавиту дать нашим лидерам возможность рассказать о проекте. Начнем из Брянска. Аня Горская, пожалуйста, несколько слов о том, какие изюминки есть у вас и какие есть первые результаты. Всем добрый вечер. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Отлично. Вот, потому что я сегодня э, с телефона э, Ну не суть. В Брянске действительно реализуется проект по женскому здоровью. Причем, когда мы его писали, мы, конечно же, не рассчитывали на то, что он победит. Ну, потому что, на мой взгляд, я думала, ну, кто поддержит то, что мы там будем заниматься спортом? что там? Ну, скажут, идите занимайтесь в спортзал, и будет вам счастье. Но нет, слава богу, наш проект поддержали. И что мы делаем? Все девочки, которые сегодня присутствуют на вебинаре, они участвуют в этом проекте, мы стали заниматься скандинавской ходьбой. У каждой участницы есть специальные трекинговые палки, и мы встречаемся один или два раза в неделю в замечательном нашем парке общаемся, опять-таки, мы уже, наверное, рады тому, что за время этой пандемии, полгода, когда мы сидели, мы теперь можем встретиться, пойти, погулять, и это действительно здорово. Что хочу сказать, я, я сама не ожидала такого эффекта, казалось бы, просто скандинавская ходьба, вот. но эффект потрясающий потому что у нас у большинства сидящий образ жизни. И вот, эти, вот это вот время, 40-50 минут, которые мы ходим и дышим свежим воздухом, это, ну, знаете, потом вот заряд такой энергии, что, когда я прихожу домой, можно сказать в кавычках, там «меня прет и «меня прет, как из той песни, что хочется там горы свернуть, потому что действительно даже ходьба очень плодотворно влияет на здоровья. В этом мы убедились на личном примере. Но у нас еще есть положительная динамика у одной участницы. Это наша любимая Ирочка любимого, У нее такая прям фамилия любимого. Любимая любимого, да. А, да-да, мы ее любим. И что вы хотите знать, что она вдохновилась этим так, что она даже без нас сама ходит с палками и она похудела на 2,5 килограмма, и у нее нормализовал, практически нормализовалось давление. И это супер здорово. Поэтому мы рады, что есть возможность пока что реализовывать наш проект, хотя уже холодает, и вроде как иногда думаешь, ой, ну холодно, там выйти, не выйти с этим балком, но мы все равно идем, и мы рады. Поэтому вот супер здорово. Но спасибо большое. большое, спасибо, Анечка. Проект. Даже потому, как ты рассказываешь, видно, насколько действительно тебя это зацепило. И есть да. такие э, результаты. Спасибо большое Брянску. Мы э, очень рады, что у вас так хорошо продвигается проект и желаем вам успехов в дальнейших ваших планах. А, город Калуга. А, я передаю слово Юле Завальной а, и благодарю ее за то, что сегодня у нас присутствует не только... Представители ее группы и еврейской общины но и межнациональные партнеры которые поддерживают идею этого проекта на протяжении всей его реализации юля нам расскажет о проекте а еще и попросила юлю сказать несколько слов о статистике по онкологии о том что происходит с этой темой в их регионе какие есть возможности сейчас в их регионе обследоваться получить помощь. Юля Завальная, тебе слово, пожалуйста. Здравствуйте все, все участники сегодняшней встречи. Очень рада всех видеть. Уже просмотрела видео со всех камер ваших, чтобы увидеть знакомые лица, потому что встретиться в реальности, к сожалению, не так часто теперь удается в целом, а в связи с нынешней обстановкой и того реже. Да, действительно, нам, так же, как и некоторым другим городам, посчастливилось стать победителями в этом году в мини-гранте от РЭК. И... Что-то за звуком, да, Юлечка? Зависла Юля совсем. Да. чуть, -чуть Юлечка, ты попробуй Да, меня видео. слышно. Если да. можно, последнюю фразу, может быть, действительно отключить видео, наверное, немножко не тянет интернет, победитель, и, и после этого повтори, пожалуйста. Да-да, секунду, вот так, так лучше слышно? Да. да, да, давай. Да, друзья, я повторюсь, что мы победителями и этот проект написан в продолжение ранее проведенного уже который кстати тоже был полностью посвящен женскому здоровью в этот раз только октябрьские мероприятия часть нашего проекта посвящена этой теме а в прошлом году полностью весь проект был посвящен здоровью матери человеку который несет ответственность за здоровье каждого члена своей семьи и ну, что греха таить, наши партнеры из национальных диаспор города оказывают огромную поддержку в проведении этого, этого проекта и огромную даже львиную долю того ну, наполнения, которое, которое нам удалось сделать для этого проекта, производят наши друзья из Диаспор. Сегодня, к счастью, некоторые из них смогли присоединиться, несмотря на то, что не все еще освободились с работы, но нашли возможность, за что я очень признательна нашим друзьям. Что же касается именно тематики, о которой сегодня идет речь, то я расскажу немного об официальной статистике и о том, что действительно интересного я обнаружила у нас в городе и в регионе. По официальной статистике за 2019 год Калуга находится на четвертом месте по заболеваемости онкологии в Центральном федеральном округе. Более 3200 больных раком на 100 тысяч человек населения. С такими цифрами наш регион занял четвертое место и в стране в целом. Эту статистику привел один известный портал со ссылкой на Министерство здравоохранения Российской Федерации. Так практически каждый 30-й калужанин болен онкологией, и среди них 54% это женщины. При этом средняя продолжительность жизни женщин составляет чуть больше 76 лет. Калужская область находится на девятом месте в России по смертности от онкологических заболеваний, высокий уровень смертности от рака молочной железы. Но хотя эти цифры и звучат пугающие и ужасающие, они все же изменились в лучшую сторону. Ведь еще несколько лет назад наша область была на втором месте по заболеваемости онкологии в России. Меня слышно? Да, да, Юлечка, да, замечательно слышно. Да, и так как рак молочной железы – это наиболее встречающийся диагноз из числа онкологических заболеваний у женщин, примерно 19-21%, то понятно, что… Вот эти 54% заболеваний. По данным Министерства здравоохранения Калужской области, рак молочной железы в структуре заболеваний занимает, онкология занимает одно из первых мест в регионе. И известный факт, что рак молочной железы имеет довольно благоприятные прогнозы при своевременной диагностике и лечении. По словам главного врача Калужской области онкологического диспансера в его недавней беседе с известным изданием «Печатным», ежегодно злокачественные новообразования молочной железы выявляются более чем у 500 жительниц Калужской области, и поэтому он считает, что 120 тысяч женщин в возрасте старше 40 лет ежегодно должны проходить маммографическое обследование в нашем регионе. В последние пару лет в нашей области действительно была усилена работа, направленная на профилактику и раннюю диагностику онкологии молочных желез. И это явно дало результаты. Как вы видите, мы со второго места перешли на четвертое по этой позиции. Так, Калужская область принимает участие в крупном российском медицинском проекте «Программа по массовому маммографическому обследованию женщин. Он направлен, как вы понимаете, на раннее выявление онкологии молочных желез. В области работают передвижные медицинские комплексы по специальному графику. Они находятся на территории тех или иных лечебных профилактических учреждений города и области. В день по Порядка 30-60 женщин могут получить обследование, пройти обследование. После проведения... Вопрос, извини, что я перебиваю. Скажи, это да. вот сейчас статистика, это сведения, которые вот в обычной, так сказать, вот рутинной жизни происходят. Сейчас у вас перепрофилированные заведения под кагид или они все работают на прием пациентов? Нет, у нас действительно есть перепрофилированные заведения, но онкологический диспансер и другие учреждения, занимающиеся в регионе лечением онкобольных, не затронула эта проблема, они полностью. Занимаются э, тем, чем и должны заниматься. Своей основной деятельностью. Да. К счастью, Спасибо. это так. Да. Это а, очень очень значит, э, что я хочу сказать, что э, примечательно то, что После проведения оценку дают сразу два специалиста обследования на маммографе, и в сложной ситуации подключается третий эксперт. Эксперты, просматривающие эти изображения, находятся в ведущих лечебных учреждениях не только нашего региона, но и всей страны. Пациентки с подозрениями, соответственно, направляются в онкодиспансер города и в обязательном порядке получают дальнейшее обследование и верификацию диагноза. Также Калуга постоянно участвует во всероссийской акции Онкопатруля. Это очень интересная и правильная акция, потому что ее суть в том, чтобы на крупных предприятиях проводить обследование женщин с целью ранней диагностики и выявления каких-либо проблем и патологий, которые либо могут привести, либо уже привели к каким-то неприятным мутациям в молочных железах. И это позволяет обследовать тех женщин, которые в, ну, в обычной жизни могли не отправиться на обследование, потому что у них нехватка времени, еще чего-то. Все это проводится. В работе. А это все понятно. Давайте мы не будем как бы умляться. У нас есть врач, который нам будет вот рассказывать об этом. Да, отлично. Ну и помимо упомянутого областного диспансера, у нас есть в Обнинске замечательный медицинский радиологический центр научный имени Ааф цибы и он сейчас э, относится к москве Центр уделяет огромное внимание также профилактике, диагностике и, конечно, передовым методам лечения рака молочной железы. В октябре месяце вместе со своими коллегами центр проводит познавательные тематические прямые эфиры, проводит также школу пациентов и день открытых дверей. И все жительницы нашего региона и других регионов нашей страны могут приезжать туда и получать лечение как бесплатное, так и платное, конечно же. Ну и помимо основных лечебных учреждений, занимающихся этой проблемой, конечно, есть и такие замечательные общественные организации, как проект Кешер, и мы, покорные слуги этого проекта, тоже уже не первый год ведем работу по профилактики э, рака молочной железы в нашем городе и э, делаем все возможное проводим акции напоминаем женщинам о важности их здоровья так же как и в прошлом году и в позапрошлом в этом году мы также проводим акцию она состоится в конце этого месяца к сожалению Дюречка, здоровье... спасибо да. большое извини я вынуждена тебя немножечко прервать дело в том что и да, -то да, вот нашей второй надеюсь, половины что... месяца мы еще подведем да. спасибо да. большое и вообще спасибо большое за ту большую работу, которую вы проработали. Извини, что я вынуждена немножко сократить, как бы весь этот рассказ. Мы услышали очень важные вещи сейчас от Юли. Во-первых, что нет перепрофилирования онкологических медицинских учреждений, идет работа в обычном порядке. А во-вторых, что общественные организации могут помогать, продолжать продвигать вот эту вот линию. Профилактики. Спасибо Можно большое. я буквально одно слово добавлю, что на сегодняшний день наша с вами этого года заставка транслируется нашими СМИ и на сайтах наших местных СМИ транслируется то, что рак не уходит на карантин. Спасибо большое, Юля, спасибо, это очень важное дополнение, и мы будем потом говорить о важности социальной рекламы. Спасибо. Я передаю слово городу Рязани. У нас такая ситуация, Елена, только-только после болезни немножко тяжело говорить, еще закашливается Елена. Поэтому, если можно, начнет рассказывать о городе, о том, что произошло и какие инновации были применены в Рязани. Юлия Ершова, региональный представитель, а Леночка, если захочет, добавит несколько слов. Потому что нам главное сохранить, Лена, ваше здоровье, не напрягать ваши голосовые связки. Спасибо большое, Марин. Расскажу немножко о замечательном проекте Рязани. Рязань сегодня здесь на вебинаре, потому что проект этого города тоже посвящен здоровью. И называется «Счастливая и здоровая женщина, счастливы все вокруг». Проект поставил такую глобальную цель. И в заявке этого проекта в самом начале написано, что Всемирная организация здравоохранения понимает полное здоровье не как состояние болезни как целый комплекс эмоционального, психологического, ментального и, естественно, физического здоровья. И вот девушки из Рязани, они серьезно подошли к вопросу здоровья со всех, со всех сторон. А они э, решили, что они будут здоровее, если они будут смотреть на красоту, наблюдать красоту, э, говорить о красоте, и э, это только прибавит здоровье. Поэтому это особенный проект в рамках которого женщины участвуют золотого возраста. В связи с пандемией много встречаться они не могут. и Поэтому сделано все, чтобы проект шел, но он идет с соблюдением всех норм Роспотребнадзора. Встречи проходят на свежем воздухе, а там, где встречи не могут пройти на свежем воздухе, одно мероприятие превращается в целый цикл. Что уже интересного было в рамках этого проекта? Участницы его прошли по тропе здоровья, тропе Паустовского. Не просто прошли, прошлись по тропе, а прошлись, посозерцали красоту, а еще научились делать гимнастику. Ездили также в музей народного прикладного искусства и тоже наблюдая красоту, оздоровели, а еще прошли целых шесть дней красоты, где а, активистки проекта Кешер, которые уже на наших программах обучены, своих подруг из общины, учили за собой ухаживать, правильно подбирать белье, правильно подбирать уход, а, красиво завязывать платки, что тоже очень важно, когда ты чувствуешь себя красивой, это уже поднимает твое эмоциональное состояние, и, естественно, улучшает здоровье. Вот Леночка сейчас сидит в таком красиво завязанном платке в результате проекта. Ну, вы скажете, ну что ж только вот о красоте говорят и смотрят. Нет, на протяжении всего проекта его участники изучают тексты Тора, связанные со здоровьем, то есть понимают, как религия и э, традиция взаимосвязаны с физическим состоянием человека, естественно, применяют это на себе. И это очень классный проект. К сожалению, к сожалению, изучая статистику, я обнаружила, что Рязань, каталогу и, и Курск входят в такой антитоп регионов, в которых больше всего заболеваемость раком. Но мы работаем, мы делаем наши разные проекты для того, чтобы эта статистика уменьшилась, и мы из этого топа вышли. Спасибо большое, Леночка, хотите несколько слов сказать, дополнить? Э, Леночка нам да кивает, поддерживает э, рассказ. Спасибо большое Спасибо Юля. Юле за все, что она рассказала. Да, в принципе, все это рассказано и как бы я только могу добавить, что когда мы ходили по тропе Пуаустовского, мы еще были в музее художника гравера пожалуйста, но там всем очень понравилось, это было действительно очень интересно. Там же и Паустовский, и Гайдар, и Фрейерман, то есть, мы соприкоснулись и с изобразительным искусством, и с, этим, с литературой. Вот. И потом уже пошли по тропе Паустовского, поскольку там были написаны многие произведения и Фраерман, вот повесть о первой любви у нас писалась, многие рассказы Паустовского, специальная повесть Мещерская сторона. Вот мы все это обсуждали, и как бы, то есть это был такой эмоциональный как бы праздник. Ну, а просто, Спасибо вот, большое, Лена. мы говорим на каждом занятии, на каждой встрече и в рамках этого проекта. Тоже то же самое. Спасибо, Юль, большое, спасибо. Выручу. Спасибо. Дело в том, что вот тот аспект, о котором сказала Лена, это сочетание эстетических моментов, культурных моментов здоровья говорит о том, что психологическое здоровье физическое и физическое тесно взаимосвязаны. Поэтому мы в своих проектах вот этот компонент психологического состояния учитываем. Я хочу передать слово Наташе Присяжной, чтобы она сказала буквально несколько слов о проекте в Ульяновске. Вообще у нас сегодня от Ульяновска приготовлено несколько таких очень интересных вещей, поэтому Наташа буквально вот начнет, скажет несколько слов, а потом у нас есть и специалисты за Ульяновска, и даже видеоряд. Всем добрый вечер. Анташенька, у тебя немножко тянет звук. Если можно, ты на этот момент выключи видео, к сожалению, наверное, мы будем тебя только слышать. Попробую вот так. Слышно меня? Да, сейчас слышно хорошо. Так, ну, как я сказала, что мы самые молодые, и, по сути это наша вторая встреча Ульяновска, ну и мы, я думаю, что сразу хорошо начнем тут о, о, о, разговаривать о такой проблеме, для женщин немаловажной, и сегодня мы с нашего города представим замечательного врача, это Сагель Марину Владимировну, она у нас является главным врачом, Клиники Метрофи, доцент кафедры лучевой диагностики и онкологии. Спасибо большое. Если можно, мы немножечко поддержим интригу. Марина Владимировна, у нас такой вот большой медицинский блок ведет. А сейчас я хочу попросить Инну Моторную рассказать о том, что делают другие города, не включенные в проект. Дело в том, что проект – это только часть нашей работы по программе здоровья, и только часть работы по вот той акции, которая проходит у нас ежегодно в октябре, Сохранению здоровья груди. И несмотря на особенный год, у нас есть очень интересные инновации в других городах не проектных. Спасибо, Пожалуйста. Мариночка. На самом деле год особенный, год необычный и э, за более чем 30-летнюю -30 Опыт проекта Кешер, когда мы встречаем акцию октябрьскую проектом Кешер и проводим различные мероприятия. В этом году мы остались достаточно ограничены, ограничены в наших непосредственных встречах. Но кешеровки не могут пройти мимо октября, и поэтому делают все возможное, но иногда и невозможное, что можно сделать. И я приведу несколько форматов, которые. Используют в этом году в городах. Начну со своего города Волгограда. Сегодня 21 число. И на сегодня мы попросили наших партнеров, потому что сами уже не можем мы встречаться, не имеем права, пандемия у нас очень резко возросла, инфи, инфицированных очень много. Мы не можем встречаться даже в общине, но попросили наших партнеров нам помочь. На сегодня решается вопрос рекламы цифровой рекламы в городе с роликом проекта «Кеша». Ну, Благодаря пандемии, благодаря, кавычках, конечно, мы поняли, как работать с этой цифровой рекламой. Мы понимаем, что эти цифровые рекламы принадлежат в основном Предпринимателям. И для того, чтобы до них достучаться, мы обратились в администрацию, пока не получили ответ от предпринимателя. Хотим, чтобы это было все бесплатным. Надеемся, что за последнюю декаду мы сможем это сделать. Что сегодня работает? Администрация и наши партнеры разместили все, всю нашу информацию на своих сайтах и в социальных сетях. Это тоже немаловажно, это хорошо. Такой город, как Кисловодская, все-таки смог собрать женщин и провести встречу, тематическую встречу по данной тематике. А вот во Владикавказе, несмотря на пандемию, но как правительство Северной Осетии алании не отменило День города и, воспользовавшись моментом, соблюдая социальную дистанцию, а на улице это делает намного легче, женщины провели акцию у них, были наши брошюры, наши флаеры, они раздавали флаеры женщинам, которые принимали участие в этом мероприятии в городском. Также провели они встречу женщин. Но пандемия накладывает свой отпечаток и большие планы Балакова были сорваны тем, что наша команда просто-напросто заболела. И сейчас температура, они хотели тоже в типографии сделать 200 флаеров для того, чтобы предложить их трудящимся ГЭС и в поликлинике, но мы думаем, что мы это сделаем, но немножечко попозже. Да, мы ограничены, но это та небольшая толика, о которой я хотела рассказать. В других городах тоже делаются дела. Я очень рада, что Ульяновск тоже... Подсоединился, присоединился. Вы знаете, они вообще большие молодцы, потому что э, группа, которая сейчас в таких тяжелейших, я считаю, условиях, не имея контакта друг с другом, ни одной встречи оффлайн, они, э, создается эта группа в системе онлайн. И в основном, Марина, спасибо э, на базе э, проекта «Женское и бельеевское лидерство». Леночка, тебе спасибо э, по направлению «Женское здоровье». Э, я очень надеюсь, когда все это пройдет, я приеду к вам, дорогой Ульяновск. Мы с вами очень хорошо вспомним сегодняшние времена и пойдем дальше с проектом «Кешер». Спасибо большое всем. Спасибо большое, Иночка. А Действительно, вот э, вы видите, что у нас есть э, Любая возможность, как только появляется провести какое-то мероприятие вживую, мы его проводим. Но, тем не менее, иногда планы срываются, поэтому мы используем разные ресурсы. И а, сейчас мы хотим а, еще поговорить о том, а, что же а, может женщина сделать для сохранения своего здоровья а, и не только в октябре, а все остальные месяцы. И я сейчас попрошу включить а, ролик. Это фрагмент а, передачи на Ульяновском телевидении встреча с представителями Ульяновского онкодиспансера. Передача была снята в октябре прошлого года, но, тем не менее, я уверена, что эта информация до тех пор актуальна и будет актуальна еще многие годы. Пожалуйста, сейчас посмотрим этот ролик. В режиме максимальной сохранности ульяновские онкологи трудятся с 2015-го. По возможности сберечь молочную железу и женский организм в целом. Важное уточнение. Рак молочной железы полностью излечим, если это начальная стадии болезни. Поймать недуг в зародыши позволяют профилактические манипуляции. До 40 лет ежегодное УЗИ, а далее регулярно маммография. Я всегда говорю, милые женщины, вы понимаете, что от вашего здоровья Здоровье зависит благополучия ваших семьях И если да, вы любите свою семью, то вы должны быть здоровы. Значит, вы должны в первую очередь думать по себе. Конечно, должны прийти и обследоваться один раз в год. Всего лишь один раз в год. Всего на учете с данной патологией свыше 6 тысяч больных. У 67% не запущенные стадии. За 2019 диагноз поставлен 412 жителям региона. Трое из них – мужчины. У представителей сильного пола молочная железа имеется как рудимент – недоразвитый остаточный орган. И при определенных обстоятельствах в нем могут начаться опухлевые процессы. Существует группа риска – это патологии урологического и эндокринологического профилей. И если рассматривать статистику, то из 100% больных раком молочной железы – 1% – отдан мужчинам. 15 октября во Всемирный день борьбы с раком молочной железы руководитель Центра здоровья женщин Инна Зарипова ответит на ваши вопросы по телефону 32 76 02 с 10 до 11 утра. Просто позвоните, развейте страхи и получите достоверную информацию. Татьяна Дмаданова, Алексей Слипченко, Иван Демидов, репортер 73. Спасибо большое, Юлечка. Вот эта информация, которая прозвучала, и номер телефона, они актуальны не только 15 октября, но и в любое другое время, но я считаю, что кроме вот такой вот информационной поддержки и консультативной поддержки, которую оказывают нам диспансеры, нам очень важно привлекать к нашей деятельности партнеров, готовых прийти на наши встречи, готовых сотрудничать с нами на протяжении нашей вот такой вот очень важной работы по сохранению здоровья я хочу сегодня вам представить замечательного доктора которая согласилась прийти сегодня как эксперт на нашу встречу и я уверена будет поддерживать нашу программу женское здоровье в ульяновске с нами сегодня марина владимировна сагель кандидат медицинских наук доцент кафедры лучевой диагностики и онкологии, главный врач Центра Медпрофи. Мария Владимировна – врач ультразвуковой диагностики, рентгенолог. И поэтому вот этот вот ракурс диагностики заболеваний, в частности, молочной железы, рака молочной железы – это непосредственно то, с чем каждый день сталкивается Марина Владимировна. И я попросила поговорить сегодня с нами о том, какие есть истинные и ложные страхи во время решения женщины пойти и пройти диагностику в период COVID-19 или принять решение о лечении заболевания, о продолжении лечения, если она уже больна. Пожалуйста, Марина Владимировна, расскажите нам немножечко вот об этом аспекте. Всем добрый день. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Замечательно слышно и видно очень хорошо. Я э, хотела бы поприветствовать всех и сказать, что очень было приятно вот э, вступительные речи, потому что э, то что делает этот проект это как раз то, та часть профилактики, которая до врачебной профилактики считается, потому что положительные эмоции, потому что борьба со стрессом, Будь это скандинавская борьба, ходьба или встреча на свежем воздухе, эмоциональные какие-то подъемы – это уже первый шаг в борьбе с любой болезнью, потому что болезнь первоначально – это боль. И э, как только мы от этой боли будем уходить, это будет приводить к, к нашим положительным эмоциям, к хорошим гормональным, именно позитивным гормональным всплескам, а не негативным. Э, потому что любой врач, ну, во всяком случае, так должно быть, да, если э, человек не ушел от доктора, ему не стало хоть чуть-чуть лучше, еще мой дед, Дедушка, врач всегда говорил: значит, это не очень хороший врач. Поэтому, как диагносты, мы всегда спрашиваем, был ли какой-то нервный стресс больше, чем обычно, был ли какой-то гормональный стресс больше, чем обычно. С этого начинается всегда наша встреча с любым пациентом. Что касается молочной железы. Молочная железа – это э, три есть триада, очень важная для женщины. Это щитовидная железа, молочная железа и гинекологическая. Поэтому рассматривать их отдельно друг от друга сложно. Поэтому каждая женщина в первую очередь должна знать, что это три взаимосвязанных органа. И если о молочной железе мы говорим больше, чем, допустим, о той же щитовидной железе. Но мы не должны никогда забывать вот всю эту взаимосвязь в нашем женском организме. Поэтому нет возраста. Вот как хорошая социальная реклама, что рак не уходит на ковид, вот, соответственно, у рака сейчас нет возраста. Нет возраста, что, к сожалению, рак молочной железы начинается... После определенного возраста сейчас весь рак молодеет, но что хотелось бы, вот хорошо сказали мифы и реальность, да? на что хотелось бы обратить внимание, что рак-приговор это миф. То есть если вовремя выявленное заболевание, это далеко не приговор, потому что все равно э, сердечно-сосудистые заболевания остаются на первом месте по смертности, и только потом идут онкологически. Но у нас действительно у всего э, населения очень большой страх, э, онкофобия это называется, онкологических заболеваний. Это, с одной стороны, очень плохо, потому что все болезни в наших головах, да? а с другой стороны, это должно привести к нас к какой-то системе, системе проверки собственного организма, системе ухода от того, что не болит и не надо обследоваться системе тому, что женщина каждая должна находить на себя время до того, как это уже необходимо, и когда это уже никуда от этого не деться. Поэтому вот в этой системе э, здесь эта настороженность и боязнь, она помогает, потому что э, женщины все-таки боятся и приходят. Плюс сейчас государство... К счастью, тоже стало настроено на то, что есть профилактические осмотры. После 40 лет каждая женщина раз в два года обязана делать осмотр молочной железы, маммографию. Сейчас допускается и ультразвуковая диагностика, потому что ультразвуковые сканеры последнего поколения они стали очень информативными, высокоточными, то есть не стоит наука, не стоит ни наука, ни техника на месте. Ну и раз в год эта диспансеризация, к сожалению, тоже все это уже после 45 лет. Очень часто пациента задают вопрос, пациентки задают вопрос, когда надо начинать наблюдаться? Да? Когда надо начинать наблюдаться? Чем раньше, тем лучше. Я всегда привожу пример, что э, как только я, это было 20 лет назад, я начала заниматься лучевой диагностикой, первой моей пациенткой была моя сестра. Да? То есть это как раз, когда только там, ей исполнилось 18, и до сих пор, э, уже живя в Израиле, она приезжает ко мне, и раз в год я ее обязательно смотрю. То есть э, с 18 лет. Это не рано, скажем так, потому что УЗИ молочных желез, это не безвредно, да, доказательство этому то, что 4 раза за время беременности обязательный скрининг, да, и никто бы его не допустил, если бы это было не так. Поэтому разные споры о том, что все-таки УЗИ может быть вредно, это, это не подтверждено. Вот. Поэтому ультразвуковая диагностика сейчас развивается семимильными шагами, как и вся лучевая диагностика, и, соответственно, практически в каждой поликлинике и в каждом медицинском центре есть ультразвуковые сканеры экспертного класса, которые позволяют выявлять даже самые маленькие изменения, за которыми мы как раз как врачи и можно сказать, ловим их, вылавливаем, потому что на первой стадии и на второй стадии, к сожалению, у нас очень малая выявляемость рака. Потому что, ну, это менталитет нашей женщины, да, нам всегда не до нас. Поэтому, опять же, проект женского здоровья, он очень хорошо и очень приятно звучит. Я вот первый раз на, на вашей встрече такой, и мне, мне было очень э, приятно это слышать, потому что э, все вместе начинают побуждать друг друга, да, то есть Лучше, чем с и радио» не работает никакая реклама, даже социальная, да, то есть лучше, чем мы расскажем, как, как нужно, да, и как мы куда-то сходили, и нам понравилось, и после этого, соответственно, пришли еще все наши, все наши окружения, это очень хорошо. И поэтому сейчас есть доступность этого метода, есть доступность этого метода в том, что его много. Есть доступность этого метода в том, что э, ультразвуковые аппараты стали экспертного уровня и позволяют выявлять... Э, и мелкие образования, и даже кальцинаты, которые раньше считалось, что появляются в основном на маммографии, сейчас на УЗИ это тоже видно. Есть эластография, дополнительные методы исследования, которые позволяют э, определить жесткость ткани, то есть уже даже такие... Э, такие структурные изменения. Поэтому это очень радует, это очень хорошо для женщин, потому что это безболезненно. А, опять же, маммография, да, это все-таки... Ну, чуть травматичные есть ну во-первых разное строение груди есть разная чувствительность и разные есть, аппараты наверное да которые и разные, и разные аппараты тоже но при в любом случае маммография это прессинг да? то есть это какой бы ни был аппарат даже самый современный ты должен сжимать молочную железу узи это достаточно приятный метод, поэтому он, два метода всегда лучше, чем один. Если до 40 лет мы строго рекомендуем, что лучше делать УЗИ, то после 40 есть, во-первых, разное строение груди, есть более железистый тип строения ткани, который э независимо от возраста, если эта железистая ткань сохраняется, то визуализация на очень высоком уровне. И если на УЗИ есть какие-то вопросы или хотя бы какое-то сомнение, всегда посылается на маммографию, и после этого... При необходимости контролируются оба метода, если есть необходимость, делается биопсия. Сейчас, слава богу, биопсия под контролем УЗИ очень распространена, и поэтому то есть, у женщины есть все возможности, несмотря ни на какую пандемию. И да, сейчас в государственной клинике стало меньше ходить народу из-за того, что очень большая скучность народа к терапевту, большая загруженность загруженность узких специалистов, многие уходят по болезни и так далее. Но всегда можно найти. Если есть желание, ты находишь, как это сделать. Если нет желания, ты находишь причину, как этого не сделать. Поэтому должно быть всегда желание, должен быть настрой. И, и еще раз повторюсь, систему, Потому что сейчас очень много... И частных центров. И всегда мы можем найти, как в магазин сходить. Мы всегда находим и купить то, что не способствует здоровью, к сожалению, очень часто. И соответственно, стоит примерно столько же, сколько сходить раз в год на ультразвуковое исследование, на ту же мамографию, на консультацию мамолога. Поэтому есть возможность и в частных центрах, но ну вот, во всяком случае, в медпрофи у нас четкая запись. То то есть у нас есть э, во второй половине дня э, приходят специалисты, одно, одного из наших специалистов, вы вот сейчас видели в этом ролике, это заведующая из онкодиспансера, это врач-мамолог Зарипова. Э, все врачи-мамологи в нашем центре из этого центра здоровья женщины, кандидаты медицинских наук и, э, соответственно, прошедшие, большую школу, потому что мы в поликлиническом приеме, приглашая врачей, стараемся, чтобы эти врачи э, были из э, самых ведущих учреждений с, в, в том или ином направлении. Да? И есть, с именем, и с практикой. И с именем, и с практикой. И, соответственно... А с а, практикой в госучреждении, как я студентам всегда говорю, никогда не начинайте с частного учреждения. Вы всегда должны пройти сначала госучреждение, и потом любое частное вас все равно возьмут с руками и ногами. И наработать будете... этот опыт. И наработать этот опыт. Это очень важно, поэтому и в подборе персонала в нашем центре я тоже очень четко следую вот именно этим принципам. Потому Можно что я как бы еще раз вот тогда уточню. Вот сегодня в период ковида идет предварительная запись. Да. Пациенты приходят в определенное время. Я думаю, что у вас запись это была и до ковида, и, наверное, тоже на определенное время Конечно. приглашались. Да. Идет дезинфекция и оборудование, и кабинет. Обязательно. А Обязательно. И... Идет термометрия. Ни один человек с повышенной температурой тела не заходит на территорию центра. Вот, это первый момент. Второй идет обработка. Идут, везде висят дезары, во всех кабинетах, которые работают в присутствии пациента и врача. То есть идет дезинфекция постоянная, плюс обработка. А, обработка по всем нормам. Как я, мы всегда смеемся, что все боятся. Мы вот ни на один день не выключались из процесса во время ковида. То есть... И э, несмотря на это, и говорили, что вот очень опасно, не, идет заражение не от врачей, а уже когда врачи заражаются от кого-то, потому что, ну, я не беру, конечно, ковидные госпитали и так далее, то есть зону очага здесь понятно, здесь очень большая сконцентрированность э, опасности, а в принципе, то есть медицинские учреждения, они обезопасен больше, чем в том же магазине мы, когда заходим и так далее. Но жизнь не остановилась, поэтому она не остановилась и для диагностики в том числе, то есть ни в коем случае мы не прекращаем эту систему, потому что привычка вырабатывается 21 день, как в наших санаториях, да, теряется за три дня. Поэтому, если мы сейчас скажем, ну вот полгода мы отложили, ну ковид, но ну, никто пойдет, никто не пойдет, и ну не болит, молочная железа вообще не болит. Давайте вернемся к ней. Молочная железа болит крайне редко, и если она болит, то это скорее всего какие-то гормональные нарушения, это мастопатия. И так далее. То есть не онкология, Это, да, рак не болит. циклом, да, рак болит намного реже, да, бывают исключения и все остальное, но рак болит намного реже. Поэтому, к сожалению, опять же, э, начиная с того, что женщина должна осматривать свою грудь, у японок э, первая стадия рака молочной железы. В 80% случаев в Японии. Только потому, что они, как чистить зубы, точно так же они осматривают свою молочную железу Каждое утро. У нас. А, Марина Владимировна, вот можно я еще как бы вот я такие немножечко как точечки буду такие отмечать. Значит, вот мы поговорили с вами о безопасности в период ковида. Теперь вот этот вопрос самодиагностики. Мы постоянно о нем говорим и есть разные мнения. Кто-то говорит, что этот метод неэффективен с точки зрения раннего выявления, а кто-то говорит, что этот метод инструмент, он организует женщину и дает возможность ей, как бы, четко понимать, что она все время держит этот орган под контролем. Расскажите нам, пожалуйста, о пользе этого метода. Марина Владимировна, у вас зависла, зависла картинка. Это только у меня или это у Нет, всех? нет, это зависло. Немножко что-то с интернетом у Марины Владимировны. Угу. Это, это у сейчас... всех, наверное. Угу. Да. Да. Сейчас попробую подключиться. А, ну вот мы слышали сейчас очень важные советы, которые дала Марина Владимировна в том плане, что э, вот этот вот слоган... Девиз нашей акции «Рак не уходит на карантин», он поддержан медицинским сообществом. Действительно, как бы мы не боялись, организм не может отличить, в какой период мы живем, и какие-то процессы, которые развиваются у нас, они могут пойти достаточно к негативному сценарию, если мы отложим эту диагностику. И в то же время вот этот метод самообследования, о котором мы говорили, это действительно мы все время подчеркиваем, это не столько инструмент выявления, сколько инструмент наблюдения. Это показатель уровня культуры, когда человек заботясь о себе, о том, что он, вот как говорила Марина Владимировна, регулярно чистит зубы и накладывает косметику на лицо. Также он знает, что ему нужно обследовать. Женщина знает, что ей нужно обследовать молочную железу хотя бы раз в месяц в определенные дни месячного цикла. Нет пока подключения, Марина Владимировны. как только она… Наташа, Юля, когда вы увидите, да, что подключилась Марина Владимировна, мы тогда дадим слово, дадим ей возможность закончить, потому что есть еще очень интересный аспект, есть вопрос здесь, я хотела, чтобы мы продолжили еще этот разговор с врачом. Пока мы не будем терять время и перейдем к рубрике, которую я предложила назвать. Интересно знать, полезно менять. Вот заходит, Мы уже сло... Сейчас, Марин, простите, сейчас подключается Марина Владимировна, она уже заходит. Уже... А, уже заходит, замечательно. Она зашла. Да, там, да. Угу, зашла. А, Марина Владимировна, вы с нами, да? Да, да? да, Вижу, если можно, микрофон, пожалуйста, включите. Юльчка, включи, пожалуйста. Да, быва, бывают такие технические накладки. Марина Владимировна, yes. к вопросу о самообследовании, несколько слов буквально. Yes. Здравствуйте. Mm -hmm. Марина Владимировна, может быть, отключить видео, оставить только звук, если не тянет? Как вам удобнее? Mm -hmm. Пробуйте. самообследование, абсолютно первое. И второе Плохо, плохо, слышно? Алло. плохо слышно. слышно? Вот сейчас, Нормально. Слышно. Я сейчас слышно, слышно. слышно. Я думаю, что я просто ближе к микрофону, угу. чтобы мне тоже вас видеть. Вот. Это не навредит. Все, что не вредно, все полезно. Начнем с этого. да То есть это дисциплинирует, и это помогает. То есть это не должно быть взаимоисключающими вещами. То есть, если я посмотрела, ничего не обнаружила, все, значит, у меня хорошо, мне не надо никуда идти, но у меня же ничего не болит, я сама ничего не нашла, значит, все хорошо. Вот э, главное, чтобы не было вот этого, потому подмена какой. Да, подмена понятия, когда мы э, совершенно успокаиваемся и говорим, что все, нам это не про нас, это не про нас это вообще нас не касается. Поэтому, если это не будет психологической подмены, то это очень хорошо. То есть это действительно дисциплина, это замечательно. Но опять же, вернемся к тому, что сказала я ранее. Если сейчас даже те аппараты, которые раньше, да, я вот работаю почти 20 лет, и если те аппараты того поколения позволяли выявить там чуть меньше сантиметра, то есть от 10 миллиметров, то сейчас мы видим, начиная с 2-3 миллиметров, любые изменения. И мы можем по их структуре, по их контурам, по их жесткости и всему остальному сказать, насколько это подозрительный. Или бывают... Ну, то есть это те моменты, Это никогда, даже мамолог, и даже какой бы он ни был грамотный, руками это не почувствуют. Почему говорят, не надо ждать, пока вас что-то забеспокоит, не надо ждать, пока вас направит мамолот, это уже поздно. То есть нужно э, взять себе в привычку и смотреть себя полностью. Я всегда сравниваю э, людей с э, машинами, да, то есть мы своим машинам делаем техосмотр. Прекрасно ездят, но у нас есть порядок и раз в год мы делаем техосмотр. Получается, что мы себя любим меньше, чем свои машины, потому что мы себе должны обязательно смотреть щитовидную железу, причем смотреть и на УЗИ. И функциональная функция – это гормоны, УЗИ – это структура. Мы должны смотреть обязательно молочную железу и все лимфатические узлы, которые этому соответствуют. Смотреть брюшную полость, почки и гинекологию. И на год поставить себе штамп техосмотра, что мы можем быть спокойны. В идеальном случае, особенно есть, если есть наследственная предрасположенность, есть онкомаркеры, которые дают нам возможность тоже задуматься о том, что да, это неоспецифично, это чувствительный метод, но не, не всегда э, э, такой специфичный. Поэтому, опять же, если чуть повышены какие-то показатели, это не паника, это не значит, это э, у нас для этого есть замечательный онколог в центре, вы кандидат медицинских наук, и он заведующий кафедрой, э, вот, и он э, всегда говорит, остановимся, глубокий вдох, потому что как у мужчин, так и у, у женщин при любом маркере, который которые, э, увидят повышен этот маркер, они сразу начинают паниковать. Эта паника, она тоже ни к чему хорошему не приводит. Любая паника – это снижение иммунитета. Но, опять же, это не значит, что мы, как страусы, засовываем голову в песок и думаем, что нет, не надо, меньше знаешь, лучше это Марина Владимировна, вы как в раз, вот, собственно, в ответили в на тот вопрос. Ты можешь предотвратить. Такой вопрос. А вот на тот вопрос, который я хотела задать в связи с этой страусиной политикой. А у нас предварительно мы собирали такие вопросы, а у нас сейчас работает горячая линия, и очень часто мы слышим вот такие вот вопросы. А я не иду, потому что я боюсь узнать плохой диагноз. А вот я узнаю, и у меня все. Вот Я, я не захочу жить, я не смогу тогда функционировать вот так, как я спокойно жил или жила до этого. И вот вы фактически уже начали ответ на этот вопрос. А вот как, как быть в такой ситуации, когда человек... Но ну, не идет ни из материальных соображений, ни от того, что нет сознательности, а просто физически, психологически боится узнать плохой да, это, к сожалению, тоже очень часто, особенно сейчас у нас вообще э, психика у людей расшатана. И вот э, вы, хотя, мы же с вами сейчас говорим и в период ковида тоже, то есть, соответственно, это все вместе накладывается. И страхи э, ⁇ это то, что нас сопровождает. Опять проблемы со звуком, к сожалению. Сложно уйти, отойти, но... Марина Владимировна, у нас проблемы со звуком, мы попросим вас выключить. Потому, потому что... Убиленочка, э а ты можешь отключить <заказуемся> камеру сама? Слышно Я меня вот так? камеру. Вас, вас Выключим, слышно, но у вас не мою звук. камеру. Вам да, нужно... Отключите, пожалуйста, мою камеру, что-то да. она у меня не включает, Я даже не вижу. Угу. Ну, так лучше. Да -да -да. Слышно меня? Отлично сейчас. Лучше, лучше да, Итак, э, э, э, вернемся к тому, что мы не должны давать волю своим страхам. Мы все равно их должны держать. И если и э, э, и если на будет понимание и будет э, правильный доктор, вот про которого я говорила, онколог Шарафудинов, он всегда говорит, что не надо бояться, это не приговор. У него есть э, лекции на этот счет, что вот этот вот и здоровый образ жизни, и, соответственно, не психологическое спокойствие, оно позволяет держать всю ситуацию под контролем. Если... Если мы говорим себе «я боюсь, я не пойду», к сожалению, это может закончиться тем, что когда мы придем, уже будет поздно. Понятно. Вот, то есть получается, И что делать, вот этот вот врачи, отложенный визит, какая бы психологическая у нас уже установка не была, то вот та высокая выживаемость, когда выявляется на ранних стадиях, она э, снижается. Снижается с каждым полугодием выявления. Каждым полугодием выявления. А у меня есть очень много и моих пациентов, которых я наблюдаю, и среди моего окружения, и среди моего возраста очень много с раком молочной железы, которые выявлены на первой-второй стадии и уже пятилетнюю выживаемость пережили, и все хорошо. Есть, конечно, другие примеры э, московских, э, московской моей подруги, которую вот в Москве, не из-за сознательности, а я не знаю, может быть, большой город из-за этого, но, к сожалению, очень она сама уже выявила и уже была запущенная третья Б-стадия. Поэтому... Марина то есть вот этот отложенный визит к врачам, это, собственно говоря, человек сам себе сокращает э, э, жизнь, э, уменьшает шансы на благоприятные исход. Это надо понимать. Да, да, это э, во всем, во всем нужна своевременность, то есть вот своевременно выявленное, это хорошо, своевременно успокоенное тоже, то есть вот ко мне на профосмотр приходит женщина, говорит, я так боялась к вам в кабинет зайти, а вот теперь я выхожу, и у меня такое спокойствие, это же тоже важно. Когда мы, когда мы боимся идти, этот страх все равно в нас есть. И, и вот, ну, есть он, никуда не, его тоже не денешь. Поэтому лучше, конечно, сходить, Это как, лучше попробовать, да, чтобы не понравилось, чем не пробовать совсем. Поэтому... Спасибо большое. Марина Владимировна, мы благодарим вас э, за ваш такой вот яркий рассказ, за такие примеры замечательные и за настрой, настрой э, который ориентирует наших женщин на внимание к себе, на минимизацию страхов, на э, правильное отделение мифов от фактов. Спасибо большое. Если какие-то еще вопросы будут, Марина Владимировна, пожалуйста, пишите их. Я думаю, Марина Владимировна на них ответит или сейчас, или потом мы попросим о консультации, поговорим там в письменном виде, какие-то ответы получим. Спасибо вам большое за это. Мы переходим к нашей следующей страничке. Интересно знать, полезно применять. Мы с вами уже говорили, что вопросы социальной рекламы, сейчас играют для нас, ну, фактически первоочередную роль, потому что, к сожалению, мы действительно не можем проводить множество наших мероприятий сейчас вот в таком режиме непосредственного участия, и мы эти мероприятия приносим в режим онлайн. И один из видов вот таких предложенных наших деятельности в этот раз – это наша активизация, в социальных сетях, наша возможность работать и достучаться наших, для нашей аудитории именно через социальную рекламу, через наши поизвучные инстаграмные странички и через наружную рекламу, о которой мы тоже с вами говорили скажите, пожалуйста, у меня видна презентация или она мелькает и ее видно очень плохо? Мелькает и мелко. Мелькает Марина, и мелко. она не видна, поэтому я ее... Давайте вы... Да, давайте а мы я ее я тогда останов... остановим, да. И Юлечка, если можешь, потому что у меня она, по-моему... Ага. Если можно, запусти тогда ты, пожалуйста. Я уже вот сегодня несколько раз это звучало, что для женщин очень важен настрой. Очень важен настрой вообще для любого человека, но вот такой вот позитивный настрой. И для нас очень важно, чтобы мы воспринимали вот ту информацию, которая идет, подступает к нам с точки зрения того, что мы не уникальны, да, и то, что мы переживаем сейчас это время, оно не уникально. И, в общем-то, в принципе, были когда-то и до нас такие инновации, и они достаточно ну, так вот, ярко запечатлелись в нашей истории. И сейчас я хочу поговорить об историческом ракурсе социальной рекламы, не уходя в далекое прошлое, а начиная с первых лет становления советской власти, то есть то, что переживали наши бабушки, дедушки, наши родители вот именно в 20 веке. И начать вот этот исторический ракурс я хочу с маленького кусочка из поэмы Владимира Владимировича Маяковского. Это такое отражение того, как языком плаката пытался человек запечатлеть свое время и передать вот ту информацию до нас, его потомков. Я не цензурирую текст Великого Маяковского, Поэтому, если кого-то пока этот стиль и этот слог, ну, извините, но это так написал поэт. Уважаемые товарищи потомки, кроясь в сегодняшнем поменевшем говне наших дней, изучая потемки, вы, возможно, просите и обо мне. Возможно, скажет ваш ученый, кроя эрудиции вопроса в рой, что жил где такой ветки печеный, ярый враг воды сырой. «Профессор, снимите очки велосипед, я сам расскажу времени и о себе». Действительно, Маяковский, работая в «Окнах роста», пытался рассказать о времени и о себе. И из этого широкого спектра рекламы, плакатной рекламы того времени, я выбрала несколько примеров, которые говорят о отношении к здоровью того поколения – и вот мы с вами можем проследить, как же это сейчас трансформируется в наше понимание. Вот плакат 1923 года, он называется «Митинг детей». Это такие вот первые годы советской власти, когда пытались внести такую явную линию гигиены и таких требований, локатным языком, языком митинга, вот таких вот коротких слоганов, как мы теперь это называем, призывов. Мы требуем, мы требуем здоровых родителей, мы требуем молока грунтного, чистого воздуха и света, защита от мух. Ну, очень актуально сейчас и очень созвучно с тем, что происходит сейчас во многих странах, вот особенно в связи с эпидемией ковида. Вы можете здесь вот найти аналогию. Сейчас очень многие выходят и ковид-диссиденты на э, такие вот э, демонстрации. Вот видите, сто э, лет назад вот, языком плаката пытались э, добиться гигиены для э, детей. Можно, пожалуйста, следующий? А, yes. Я расположила их по э, их по публикации по годам. Юлечка. А, следующий плакат, это а, будет плакат а, тоже 20-е годы. А, сейчас мы секундочку, извините. А, да, у нас а, какой-то сегодня странный интернет, он не хочет нам давать все наши возможности. Есть. Следующий, следующий плакат наш. Вы видите, он посвящен передаче инфекции через поцелуи. Плакат Нет, поцелуем поцелуем» до 27 го года его создавал художник, пока он был принят и так вот активно использовался пропагандой. Матери, не целуйте ребенка в губы и не давайте никому целовать ваших детей. Ну и дальше там перечислены те болезни, которые, по мнению инфекционистов того времени, передавались через поцелуи. Ну, как вы видите, это очень актуально и до сегодняшнего времени. Мы сейчас тоже говорим о том, что мы э, вот эту культуру поцелуев при встрече, эту культуру, когда мы очень тесно соприкасаемся друг с другом, рукопожатие, объятия, поцелуи, мы немножечко оставляем, Сторону, потому что действительно передаются болезни вот и посредством вот такой вот для нас, в общем-то, привычной атмосферы такого близкого общения. Следующий плакат 2021 -го года «Дети не должны умирать». Вот вы видите, здесь прямо вот в лоб написано, что если много детей полно в консультациях, мам с детьми, Пусто на детских кладбищах, то есть это было очень актуально тогда, в период только после гражданской войны, соответственно, голод и действительно очень низкая низкие социальные условия жизни и высокая детская смертность. Дети не должны умирать, вот на таком плакате было призыв быть сознательными матерями и посещать детские консультации. Получится следующий слайд. Да. Вот это мой любимый плакат, очень актуален для октября, очень актуален для нашей темы. Плакат 50 го года «Позаботилась ли ты о грудях?». Вот здесь вот один из приемов, как считали тогда закаливание и гигиены груди. Собственно, это актуально и сейчас. Вопрос закаливания так не стоит, но вопрос гигиены груди, конечно, сталкивалась с этим каждая женщина, особенно перед кормлением ребенка. Врачи учат, начиная еще с периода беременности, ухаживать за своей грудью и а, прорабатывать ее. Вот здесь вот призывают закаливать грудь и обмывать их холодной водой. 1930 год. Вот очень интересный плакат Министерства здравоохранения. Тоже этот же 1930 год о правильном уходе за ребенком. И вот это один из элементов – а уходы за ногтями ребенка, мы знаем, что под ногтями скапливается грязь, и вот такая процедура, как обкусывание ногтей ребенка, вот была тогда актуальна, и вот этот плакат, он настраивает на то, что надо обрезать, а не обкусывать ногти, и как это делать правильно. Ну, то есть, казалось бы, совершенно элементарные вещи, но нужно было просвещать людей. Вот э, тоже мой любимый плакат советскому, трактористу, э, советскому трактору здорового тракториста. Ну вот, казалось бы, для нас такой немножечко смешной слоган, но, тем не менее, вот все позиции, которые есть на этом плакате, они актуальны до сих пор. То есть это и закаливание, и гигиенические процедуры, и нормальное питание, и своевременная диагностика, и активный, активная гражданская такая вот позиция ухода за собой. Вот поэтому мы можем сказать, что не только советскому трактору, но и сегодняшнему человеку. Нужно быть вот таким вот очень ответственным к своему здоровью. И еще следующий плакат, пожалуйста. Наверное, никто не будет отрицать, что наиболее актуальный для сегодняшней нашей эпохи плакат «Мой руки» 33 года после уборной, после работы, перед едой. Ну и то, что чистота – это необходимое условие оздоровления быта трудящихся, а также не только трудящихся, но и, и неработающих людей. Мы с этим спорить тоже не будем, потому что, к сожалению, мы действительно сталкиваемся даже сейчас, в XXI веке, даже в период пандемии, что люди либо не часто моют руки, либо моют их очень быстро, не так, как сейчас вот, рекомендуют нам врачи, для того, чтобы сохранить... Полностью гигиену рук в порядке и уничтожить все вот вирусы, которые, бактерии, которые на них скапливаются. Вот тут тоже очень интересный плакат. Это предвоенный плакат 40 -го года а, с такими цветущими деревьями. А «Наши дети не должны болеть по носам». Это было очень актуально. Собственно говоря, ротовирусные инфекции сейчас актуальны, Мы вот в ближайшее время только столкнулись. У близких наших людей разные явления вот таких вот именно заболеваний, которые связаны и с диареей, и с тошнотой рвотой. И вот такие рекомендации на этих плакатах для родителей были даны вот на плакате 40 -го года. На этом я как бы остановлю вот этот тот исторический ракурс. Я закончу вот этими предвоенными годами. Я думаю, что мы в следующие наши месяцы вернемся к этому вопросу. У меня есть еще очень интересные плакаты уже послевоенные. Вот на них тоже такие вот призывы и очень интересные такие пожелания, которые актуальны и в настоящее время тоже. Вот эта вот реклама, которую вы видите здесь, это вот слоган и основной баннер нашей акции этого года. Рак не уходит на карантин. Вот здесь вот вы видите и та статистика, которая у нас уже звучала, что выявление на ранней стадии дает 95% выздоровления. Ну и информация, почему именно в октябре мы занимаемся этим. Если можно, Юлечка, приостановить эту вот трансляцию и показать тот социальный ролик, то есть это 10-секундный вот ролик на основе этого баннера, который сегодня вот в многих городах мы видим из экранов телевизора, вот о чем говорила Юля Завальная, и наружная реклама. Сегодня в Туле мы запустили такую наружную рекламу, а, вернее не сегодня, а уже несколько дней она идет, на 40%. Багарок на 40 светодиодных табло в городе. Вот такая вот информация вместо плаката, используя современные возможности, пытается достучаться до наших женщин. Сейчас, одну секунду. Uh -huh. Сейчас, сейчас. сейчас. Uh -huh. Запустим, я пока предлагаю, пока Юли запускает, подумать, может быть, кто-то еще хочет у себя в городе попробовать сделать вот эту вот рекламу. Мы поможем, мы предоставим пакет материалов, саму вот эту вот рекламу для того, чтобы информировать женщин. Мы ее запускаем. Спасибо большое. Видите, что это всего 10 секунд? Да. 10 секунд в режиме анимации, видите, всплывают картинки. Спасибо большое. Это вот как пример того, вот как мы от плакатов приходим к использованию таких вот современных средств. Юлечка, не надо больше запускать презентацию. У нас, в принципе, все, кто хочет, может зайти к нам на страничку Фейсбука и увидеть, или кто-то, кто есть в Инстаграме, увидеть, какие формы инфографики... Такого современного плаката мы используем для того, чтобы донести эту информацию до нашей целевой аудитории. Это и рекомендации женщинам до 40 лет, и после 40 лет, и принципа самообследования. И телефон горячей линии, который у нас работает, на который поступают сейчас очень много звонков, и у нас наши врачи проводят индивидуальные консультации и дают такие вот общие рекомендации, которые мы тоже публикуем. То есть вот мы являемся наследниками этой социальной рекламы и современными способами пытаемся достучаться до наших людей. О подборе белья мы с вами поговорим в следующий раз, потому что у нас времени мы немножечко из наших технических накладок перебираем, нам хочется еще рассказать о очень важном элементе наших проектов, это скандинавская ходьба. И я передаю слово Юле, Юле Ершовой, которая вот расскажет, почему же у нас вот некоторые города взялись вот за этот метод, и насколько кто-то может это тоже вот для себя применять, такой вот метод сохранения здоровья. Спасибо, Марина. У нас действительно есть два города, это Брянск-Ульяновск, которые пошли по практическому пути сохранения здоровья и решили заняться спортом. В Брянске создана группа здоровья, проект так и называется, группа здоровья в брянско-еврейской общении. И эти два города решили, что в своих проектах они будут заниматься таким замечательным современным видом спорта, как скандинавская ходьба. Ну, кажется, что он современный, на самом деле он существует с 1930 года, а сейчас набирает огромную популярность. Почему мне передали слово? Потому что я адепт и большой поклонник этого вида спорта. А уже, наверное, 6 лет я занимаюсь скандинавской ходьбой и очень это люблю. Скандинавская ходьба относится к кардиоциклическим видам тренировок. И она показана практически всем. Даже не практически, а всем. Есть небольшие, небольшие поправки, но мы сейчас узнаем о них. Я почему занимаюсь скандинавской ходьбой? Потому что у меня болит спина, и у меня разрушаются суставы. Когда я занимаюсь, когда я хожу с палками, у меня спина болит, перестает. Это очень полезно. И информацию об этом виде спорта мы сейчас узнаем из у замечательного эксперта из видеоролика. Смотрим. Польза скандинавской ходьбы. Не будем вдаваться в дебри медицинской терминологии и описывать процессы, происходящие в организме при скандинавской ходьбе, а просто опишем, что произойдет с вашим телом, если вы будете ежедневно проходить с палками 5-7,5 километров. Отличная тренировка мышц спины и плечевого пояса. Пример, при обычной ходьбе задействовано порядка 70% мышц, тогда как при скандинавской ходьбе этот показатель достигает 90%. Уменьшение нагрузки на колени, пятки и тазобедренные суставы вследствие опоры на палки, благодаря чему скандинавская ходьба подходит даже тем, у кого в анамнезе есть заболевания суставов ног, пяточными шпорами, подагрой. Ускорение обменных процессов и эффективное сжигание жировых отложений, что способствует здоровому похудению. Тренировка сердечной мышцы и увеличение частоты сердечных сокращений примерно на 15 ударов в минуту. Тренировка чувства равновесия и координации движений, что помогает продлить и сохранить двигательную активность при болезни Паркинсона. Улучшение осанки, ритмическое расслабление и сокращение мышц приводит к выравниванию позвоночного столба и устранению болевого синдрома в области позвоночника. Ежедневно уделяя скандинавской ходьбе час времени, уже через три недели уровень вредного холестерина в крови будет снижен. Обогащение организма в целом и крови в частности кислородом. Укрепление иммунитета, ежедневные прогулки на длинные расстояния на свежем воздухе, независимо от сезона, отличный способ закаливания организма. Практикуя скандинавскую ходьбу, вы уже через 10 недель отметите улучшение в работе кишечника, уменьшится газообразование, перестанут мучить запоры. Увеличение дыхательного объема легких примерно на 30%. Нормализация сна и устранение проблем с засыпанием. Прекрасное настроение кому рекомендована скандинавская ходьба. Реабилитация после травм и операций, проводимых на опорно-двигательном аппарате, особенно при протезировании тазобедренного сустава. Остеохондроз, сколиоз, патологии органов дыхания, включая бронзиальную астму, хронические боли в спине и на плечевой зоне, бигитососудистая дистония, болезнь Паркинсона, невротические и депрессивные состояния, нарушение сна, особенно бессонница, избыток массы тела и ожирения, профилактика атеросклероза, Противопоказания к скандинавской ходьбе Несмотря на всю пользу скандинавской ходьбы, следует помнить о том, что любые физические нагрузки могут нанести вред здоровью. Перечислим состояния, при которых не рекомендуется заниматься скандинавской ходьбой. При предписанном постельном либо полупостельном режиме после перенесенных операций. При инфекционных заболеваниях, протекающих с повышением температуры тела. При обострении любых хронических заболеваний, особенно если они сопровождаются выраженным болевым синдромом, при различных суставных заболеваниях, например, при остеопорозе. Кроме того, при патологиях сердечно-сосудистой системы, в частности, при стенокардии и повышенном давлении, перед началом тренировок необходима консультация с лечащим врачом. А вот возрастные ограничения в скандинавской ходьбы отсутствуют. Если вы видите, что это показано практически всем легко, просто и очень полезно. А я хочу спасибо дать большое. слово еще одному поклоннику скандинавской ходьбы и халми моторной. Девочка, пожалуйста, расскажи нам, да. да. девочки, я на самом деле поклонница и спасибо Юли Ершовой года три назад она у меня была первым консультантом и моим экспертом. Больше года назад я приняла решение похудеть, но это было еще до того, как я начала ходить, я уже научилась ходить, и за год я похудела на 18 килограмм, конечно, мое тело отозвалось. На, на минус 18 килограммов, и надо было что-то делать, чтобы привести себя в порядок. Я стала заниматься растяжкой в пределах моего возраста и моего умения и возможностей, и я, конечно, ходила на своих любимых палочках, я с ними даже в Израиль ездила. Вы сегодня, вы сейчас увидели, на что они действуют, на что они работают, и прежде всего, конечно, это подтяжка мышцы видите ягодицы. Это очень здорово. Это не только физическое упражнение. Для меня сейчас вот эпоха пандемии, когда я могу выйти вечерочком и пройти по своему маршруту. Сегодня я иду с мужем и общаюсь с ним. Завтра я беру наушники и слушаю музыку. Послезавтра я пойду в более такое светлое время и я созерцаю вокруг все очень хорошо и красиво, и всю эту красоту. Это еще психологический настрой, и это красота, потому что когда ты идешь обязательно, ты должна держать осаночку, ты должна идти от бедра, это обязательно, это очень важно, это для женщины походка, это в конце концов почувствовать себя большим молодцом, когда 40-50 минут ты прошла и пришла домой и сказала, ух, я сегодня вышла, я это сделала, независимо от погоды, и это очень здорово. Я на самом деле рекомендую, это, это очень такой посильный вид спорта и очень результативный а спасибо, еще когда вы с палками, вы вынуждены соблюдаете социальную дистанцию. Поэтому те города, которые еще этим спортом не занимаются, у вас есть хороший момент подумать, может, стоит заняться. Спасибо большое, девочки, спасибо за ролик, спасибо подобранный такой, спасибо за такие эмоциональные отзывы. Я вот э, тоже уже подумываю о том, э, как вступить вот в ваш клуб любителей скандинавской ходьбы. Потому что действительно это очень... Как заразительно то как вы рассказываете и а, я сейчас хочу передать слово а, Лене Красильщик, руководителю а, нашей лидерской программы для того чтобы она сказала о том как же можно реализовать все то что вы услышали в других городах и как можно а, продвинуть вот это вот и свое желание быть здоровыми и поделиться с этим окружающим. Пожалуйста. Спасибо большое, Марина, за ваше слово. Я хочу сказать, что мы сегодня заговорили о здоровье и о скандинавской ходьбе не просто так, потому что в рамках проекта, который инициировала Наташа Присяжная, недусмотревается да, приобретение палки для скандинавской ходьбы, чтобы женщины ульяновской еврейской общины могли встать, что называется, на палки. Не на лыжи, а на палке, да, и заниматься э, вплотную своим здоровьем. И я желаю вам большой удачи в этом. Я хочу сказать, что действительно наши проекты э, разного уровня, да, благодаря вот поддержке Женской Лиги интернет, в этом году у нас есть возможность реализовывать проекты прям трех уровней. От небольшой суммы, да, от 10 тысяч, вот проект Наташи, проект Ульянского, Ульяновская, как раз укладывается в эту сумму, да, до средней 40 тысяч, и сейчас мы объявили конкурс на большие проекты при хорошей финансовой поддержке до 80 тысяч рублей. Я хочу сказать, что проекты – это не только школа лидерства, школа ответственности, самостоятельности, но это большая, хорошая возможность поддержать общины, во-первых. С другой стороны, это хорошая возможность реализовать свои планы, свои желания – то, что хотим мы с вами женщины при этом мы говорим не только о направлении женского здоровья какое бы оно замечательной и важным не было для нас да мы говорим о таких направлениях как еврейская традиция еврейская история это развитие межнациональных отношений и это развитие благотворительность и волонтерство я думаю что многие из вас в этом году в связи с пандемией, стали участниками э, проектов многих женщин не столько из своего города, но из многих-многих городов России. И вы видели, насколько интересны, разнообразны да, эти наши проекты. Хотя, смотрите, вот тематически их можно уложить буквально в четыре направления. Да? Благотворительность волонтерство, как я сказала, межнациональное сотрудничество, еврейская история, традиции и здоровье. Но сколько форм реализации! Это самые разнообразные проекты, и ни одного нет повторяющегося. Казалось бы, да, кулинарный проект, но он каждый своеобразен, но он каждый проходит по-своему. Говорить о шабату можно, о шабате, о праздниках можно говорить с разных сторон. Одни девочки украшают стол, другие говорят о наших проматерях и так далее и так далее. Поэтому я, во-первых, говорю огромное спасибо женской лидеры, огромное спасибо проекту Кешер и спонсорам как бы, из других стран, что у нас есть такая уникальная возможность и поддерживать проектное движение наших участников, с одной стороны. С другой стороны, призываю вас участвовать да, в написании грантовых проектов и получить поддержку, на нарезать своих самых замечательных, не только самых смелых, но и самых добрых идей, да, которые все нацелены на женщину. И я хочу сказать, смотрите, благодаря, с одной стороны, у нас действительно тяжелая ситуация, да, а с другой стороны, мне кажется, мы нашу сеть, женский групп проекта Кешер, в этом году здорово укрепили. Да, и я Хочу напомнить, что сейчас идет последняя неделя предоставления грантовых заявок. Найти саму заявку можно, во-первых, через своих региональных представителей, во-вторых, на сайте проекта Кешер, да, там есть анонс о нашем конкурсе. И каждый из нас, и Марина, и я лично, и Юлечка, и Инна, мы готовы поддержать, помочь написать вам эти проекты. Конкурс подводится итоги 30 октября. и С 1 ноября вы можете уже приступать к реализации проектов. Да? Время, период реализации предусмотрен три месяца. Ноябрь, декабрь, январь. Самые темные, самые месяцы России, да? можно сказать, депрессивные. А у нас есть возможность сделать их разнообразными, активными и творческими. Спасибо большое, Леночка. Вот да. вы видите, сегодня мы вас побуждаем не только заботиться о своем здоровье и посещать врачей, не только делать какие-то активности в смысле физических занятий, но и творческое, чтобы ваша мысль развивалась, вы вместе с вашими подругами посоветовались, какие проекты можно написать для того, чтобы получить от нас поддержку и реализовать их у себя в городах. Причем проекты разного направления, как сказала уже Лена, не только по программе здоровья, а по разным направлениям нашей деятельности. Поэтому дерзайте, будьте здоровы, это сейчас очень важно, и несите в себе тепло, добро и свет. Всего доброго, спасибо большое. У нас сегодня был длинный вебинар, у нас было очень много аспектов, которые мы охватили, мы еще и позже немножечко начали из-за технической такой в начале задержки. Но э, все молодцы, все с нами, никто не ушел. Значит, мы надеемся, было для вас полезно и интересно. Спасибо, да. моя дорогая команда. Да, спасибо, спасибо, что были Мариночка, с нами. Спасибо, Я девочки. хочу еще раз пожелать удачи. Спасибо в всем. Крановской женской группе. Вы большие молодцы и смотрите, сколько нас сегодня пришло поддержать вас. А Нет, б... Сегодня молодцы из и, и, и Брянской, да, да, Брянская, да. Брянская, Брянская, Калужская, все четыре года и города и все остальные наши активисты из других городов, которые а, будут еще реализовывать проекты или реализовывали их до этого. Спасибо да. вам большое. Спасибо. И, и до новых встреч. Спасибо. спасибо большое, спасибо. Всего доброго. До свидания.